всем привет с вами марат фундамент спб сегодня мы находимся в Ольгино. на этом объекте мы возводим монолитный дом в стиле хай-тек на данный момент ведутся работы по устройству плиты перекрытия первого этажа сейчас непосредственно уже частично произведен монтаж опалубки перекрытия и после этого планируем приступать к армированию самой плиты плита нестандартная достаточно сложная так как это монолитный дом в современном стиле здесь будут большие внутри большие открытые пространства без несущих стен или колонн и так как такие пространства появляются соответственно внутри бетонной конструкции появляется дополнительное усиление чтобы обеспечивать большие пролеты между конструкциями Ввиду этого, для того, чтобы конструкция обеспечивала необходимую жесткость, применяются различные балки или усиления в теле плиты перекрытия, которые как раз дадут возможность работать этой конструкции и ну, долгий срок службы у нее соответственно, будет, и не будет каких-то в процессе эксплуатации разрушений. Так, расскажу немножко подробнее. В целом габаритный размер плиты перекрытия 17,5 на 21 метр, то есть это примерно... 320 метров квадратных плюс-минус сама плита имеет толщину 200 миллиметров есть балки второстепенные у них высота балки получается 360 миллиметров есть балка несущая по периметру стен будет выполняться также в зоне второго этажа там балка уже выше 510 миллиметров высота балки будет также можно обратить внимание что перекрытие имеет разные уровни у нас есть плита перекрытия вот это нижнего яруса, есть плита перекрытия, которая находится на 500 мм выше чем этот ярус и есть у нас еще нижняя плита перекрытия на ней в перспективе будет устраиваться лестничный марш она находится на полтора метра ниже чем у нас плита перекрытия этого этажа так в чем особенность данного перекрытия так как оно является балочным здесь достаточно много разных балок можно увидеть, вот у нас в принципе фанера это низ бетона, вот у нас отметка этой балки, этой плиты здесь у нас идет понижение на балку, которая идет внизу, в зоне по периметру пойдет балка более высокая там еще ниже будет и для того, чтобы все это было можно реализовать, залить одним разом, и чтобы ну, опалубка выдержала нагрузку, формируется разноуровневая подсистема под опалубку. Процесс э, более трудоемкий, чем формировать э, плиту в одной плоскости, но э, данная конструкция позволяет оптимизировать затраты, то есть не надо заливать большую толстую плиту какую-то, все-таки есть зоны повышенных нагрузок, в них, соответственно, производится... Дополнительное усиление конструкции. Здесь можно увидеть, балка идет от колонны к колонне. Дальше вылетает. Здесь у нас стоит металлическая колонна. И эта балка переходит уже в основную большую э, несущую балку, которая идет по периметру. Вот. Сейчас выставлена опалубка. Здесь применяется инвентарная опалубка для плит перекрытия. Стандартная система. Стойки. Э, Бимсы, так называемые, балки деревянные, они выставляются с перехлестом. есть основная несущая балка и балка, которая укладывается уже под фанеру. И уже фанера, палуба, так называемая палуба, на которой уже будет заливаться бетон и на которой будет стоять наш арматурный каркас. В целом можно также обратить внимание, есть арматурные выпуска. В принципе, где вот сейчас есть выпуска арматурные, это у нас как раз стены и колонны, на которые будет опираться это перекрытие. Видно, что их не очень много. Это говорит о том, что ну, вот это, допустим, пространство, где вот ребята сейчас фонируют, это будет большой открытый холл. Площадь этого пространства, значит, составляет у нас 9 на 8,5 метров. Это вот это пространство. Здесь пространство будет чуть-чуть поменьше. Вот, соответственно, элемент собранной опалубочной системы. Есть у нас стойка телескопическая, она выставляется в отметку, ставится сверху корона. Это элемент, который позволяет жестко зафиксировать балку. На нее ставятся балки перекрытия. Зачастую они идут трехметровые, и на нее уже накидываются с определенным шагом второстепенные балки. На них уже кладется фанера. Здесь уже шаг балок чаще. Это необходимо для того, чтобы нам... При бетонировании фанера не прогибалась. Но если поставить на пролет, допустим, метр, фанера в пролете погнется, и перекрытие получится ну, неровным. И это будет некрасиво в целом. И для того, чтобы обеспечить более плоскую ровную поверхность, выдерживается определенный шаг балок, который необходим для нормальной работы опалубки. Здесь у нас можно увидеть арматурные выпуска. На них мы будем уже завязывать балки, армата, армата, выпуска будут загибаться в плиту э, перекрытия, что обеспечить жесткость конструкции, ну, жесткость сопряжения, в целом для того, чтобы это была одна цельная конструкция. Также при армировании балок и плиты перекрытия здесь есть усиленные зоны армирования, армирования в зоне опоры колонн. Ну, допустим, здесь. там, Здесь э, по наружному фасаду будут монтироваться металлические колонны. Которые тоже в теле будут армироваться и заливаться бетоном. Выставиться опалка, и ребята будут уже заниматься монтажом э, колонн первого этажа. Здесь у нас еще не край плиты перекрытия. Здесь еще будет собираться балка. У нас пойдет она от угла и до э, наружнего другого. В целом армирование на данной конструкции будет достаточно стандартное. Это балки и пространственное армирование в теле плиты ребята сейчас параллельно часть бригады занимается подготовкой как раз арматурных каркасов и элементов и как только мы завершим опалубочные работы вызовем геодезиста он проверит все привязки если все хорошо займемся армированием этой конструкции по плану к концу следующей недели планируем уже завершить все арматурные работы и принять бетон, то есть дней через 8-9 будем бетонировать. Вот. После этого нас еще ожидают здесь стены второго этажа, перекрытие и небольшая будет сверху еще кукушечка для выхода на крышу, которая уже будет заливаться над перекрытием второго этажа. Ну, наверное, тогда пока все. По срокам здесь стройка еще продолжаться будет порядка двух месяцев то есть это еще второй этаж плюс третий небольшой этаж заедем сюда еще раз попозже когда уже будет готова эта конструкция расскажем у кого возникают вопросы пишите будем подробнее их раскрывать и показывать а пока на этом все с вами был марат фундамент СВБ. пока Oh. <music>